всем привет ребят сегодня приехала Веста 1.8 у тебя же еще из первых машин на ручке залили экспериментальную прошивку опять же с изменением фазика но вот этой второй ревизии с внесенными туда соответственно всеми поправками Плюс прошивка здесь была ВМА-7, старая очень Я ее э, обновил до ВМА-1 ВМА-1, это более свежая на самом деле Она как бы появилась позже Но и идентификаторы Мы оставили от прошивки от старой ВМА-7, то есть здесь контрольная сумма И все остальные данные То есть если даже дилер будет смотреть Он увидит, что там как будто бы прошивка ВМА-7 И ничего никуда не шилось То есть все как бы вроде нормально здесь аккуратно тоже не гонит пешеходов очень много вот и э, на роботе-то мы испытывали эту прошивку, но на ручке еще нет, но вот как раз и заодно испытаем, ну естественно финальный релиз уже обновим само собой ну в принципе косяков там никаких нету просто надо выкатать и понять что все хорошо все нормально потому что одним-двумя днями это нереально сделать то есть могут проявиться какие там спустя какое-то время может быть что-то там что бывало в общем-то как с прогревом катализатора было на 16 моторах который колбасило, когда я в минск гонял ребят там прошивал а потом получилось так что у них начинались расколбасы после запуска минуту от колбасил мотор а, приехал в питер ребят местных спрашиваю испытателя они говорят что все нормально ничего нету каких проблем потом у нас потеплело и оказывается алгоритм этот включился и ровно такие же проблемы появились но пришлось опять тогда ехать в минск через месяц и прошивать уже с отключенными этими прогревами катализатора так что всякое может быть и надо сейчас шить всем массово, потому что если этот какой-то косяк проявится, то мне потом переписывать заново придется там не, ну, дофига очень машина. Их прошиты, ну, я думаю, здесь в Питере, наверное, сотня. Я не говорю уже там по других регионах, особенно в Беларуси. Так что, ну, вроде все нормально. Как бы тяга хорошая. Да, здесь аккуратненько. Здесь можно в правый ряд. Сейчас после грузовиков нам прямо перегрестки светоформ аккуратно ну так по твоим впечатлениям так первым вообще ну мне не с чем сравнивать но результат светофор. есть результат сразу лицо но она как бы равномерная тиговитая, нормальная прошивка без провалов и всего остального так что ребят будем отслеживать соответственно на ручкой на ручке ну, с владельцами я еще думаю спешусь, мне расскажут, что и как. Ну и будем продолжать работать. Но ну, не забываем, в общем, ходить по ссылкам э -э, под видео там на Драйв, ВКонтакте и, соответственно, жмем колокольчики, подписываемся, ну и все остальное. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.